Я рад видеть всех наших болельщиков здесь на площадке легендарного стадиона «Динамо» Я рад, что пришли пополеть у себя на меткость попасть в ворота Ну и конечно же поиграть в Thank you. Amen. А, пытайся, пытайся! А, пытайся, пытайся! Столги на матку! Супер, ты удивляешь, принц? Влад, поздравляю с победой. Непростой матч. Как вообще ощущение после игры? Спасибо большое. Тяжелый матч. Серьезный соперник. Очень сильно готовились к ним. Очень хорошая команда организационная. Как вообще чувствуешь себя за последнее время? Этот э, год ты проводишь в основном составе. Являешься игроком основы. Как вообще чувствуешь? Вырос? Стал увереннее? Как вообще у тебя вот за последние полгода твой конкретно прогресс? Не, ну, конечно, уверенность приходит. Э, Партнеры по команде помогают, взрослые подсказывают. Что сказал тренер после твоего гола? Действительно, гол был сегодня шикарно, надо признать. Пока я еще ничего не говорил, в радиалку заходил. Андрей, ну поздравляю, поздравляю с голом за Винская Динамо, с долгожданным. Как ощущение? Самое лучшее, потому что уже сколько моментов было, второй сезон, как бы было достаточно моментов из, скажем так, с субойных позиций и не удавалось забить, потому что все время до этого пытался где-то там на технику пробить. Ну какая техника? Сегодня уже в этом моменте принял решение бить, закрыть глаза и просто на силу пробить и удалось забить. И я очень рад, команда поздравила, спасибо им большое. Но... И как я уже говорил, что мои голые – это не самое главное. Самое главное, что команда побеждает, и это всем нам приносит огромное удовольствие. И мы хотим находиться выше в таблице, чем мы есть сейчас. Поэтому все для этого делаем. Как вообще соперник тебе? Что скажешь по матчу? Соперник играл хорошо, достаточно, они пытались контролировать матч, выходили, старались через пас, иногда у них это получалось, но мы готовились к этому, разбирали их игры, поэтому много удалось их именно отобрать мяч на их половине поля, возле их поворот, создавали острые моменты, поэтому они сыграли хорошо, но мы были лучше, поэтому и результат, соответственно, за нами. Ждет нас два матча, матч чемпионата и матч кубка, оба матча проведем с одной командой на выезде, как считаешь, насколько будет не просто сыграть дважды с одним соперником? Ну, со Слуцком на выезде всегда непросто. Даже в том году я помню прекрасную игру. Это был очень жаркий день. И как бы время матча было такое довольно раннее. И как бы это, я считаю, что такие моменты иногда уравнивают шансы. Но э, мы сейчас в хорошей находимся в форме, разберем соперника, как и любого другого, и уверен, что покажем достойную игру.